Моложе, не стал взять За родом, за родом Не то, не то, что Все держит, я смерть Смерть, если все вяжет Я не буду, пора В сердце, внутри сердце Зачем очень вошел я Я не знаю